Здравствуйте, дорогие друзья! Я директор кинофестиваля «Свет. Миру», который проходит на территории Ярославской области с 2011 года. Наш кинофестиваль — это фестиваль молодых кинематографистов, который снимает доброе, светлое, радостное кино. Мы приглашаем всех кинематографистов, которые делают такое кино кинофестиваль. На В отличие от остальных фестивалей, «Цвет миру» не заканчивается отбором, награждением, а после этого с фильмами начинают работу наши партнеры-педагоги, которые показывают их на школьных уроках, замечают, как дети реагируют на тот или иной момент в фильме, а отмечают это для себя, и на основе полученного опыта они создают мультимедийное пособие, где, собственно, фильм и рекомендации, на что обращать внимание при его просмотре. Зачем это нужно? Это необходимо для того, чтобы рассказывать очень, с одной стороны, простые, а с другой стороны, сложные понятия о добре, о честности, о предательстве наконец. конец. Чтобы не потратить тысячи слов, а посмотреть короткое, но качественное кино, где в концентрированном виде мы все это можем увидеть, понять и обсудить и, соответственно, хотя бы немножечко, но показать подрастающему поколению красоту этого мира, правильность поступков, правильность традиционного образа жизни. В этом смысл нашего фестиваля. И поэтому еще раз мы приглашаем всех кинематографистов на наш кинофестиваль, а всех остальных просим заходить на наш канал, Смотреть наше кино, которое мы уже отобрали и разрешили его в свободный доступ. И, соответственно, смотреть метрические пособия, которые разработали наши партнеры педагоги. А дальше уже все это применять в жизни, в своем опыте.